Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал ОКИГАИ. И сегодня у меня для вас очень полезный видео. Я уверен, что данный ролик поможет вам лучше определять направление движения цены. Он поможет улучшить вашу логику анализа. Итак, давайте начнем. Дело в том, что на днях у меня в мозгу зародилась а, неожиданная мысль. Я решил составить формулу расчета вероятности захода нашей сделки, точнее не захода, а именно направление движения цены, то, как мы справились с определением направления. Сейчас вы все поймете. Смотрите, к чему я хочу привести. Допустим, математика – это точная наука. Если мы напишем 2 плюс 2, это будет равняться 4. То есть здесь все точно. Но трейдинг – это искусство, а не наука. И мы не можем по какой-то конкретной формуле высчитать вероятность того, что цена пойдет именно в нашу сторону. Но я составил эту формулу. Конечно, формула будет весьма специфическая, но она поможет вам лучше улавливать именно саму логику анализа. Я покажу именно то, как я мыслю. Я покажу именно свою логику. Вы можете ее принимать, можете не принимать. Но я практически уверен на 100%, что она может помочь всем. Мы не можем вероятности движения цены в нашу сторону э -э найти какую-то конкретную цифру. Ее просто не существует. Смотрите, что я решил сделать. x равно либо плюсу, x это наша сделка, x равно либо плюсу, либо минусу. То есть, если мы рандомно, без анализа, просто тыкнем на нашу платформу вверх или вниз, то вероятность захода нашей сделки будет равна 50 на 50. Мы ничего не анализировали, мы просто тыкнули на угад. Это 50 на 50. А теперь в качестве переменных мы возьмем... Подтверждение для входа в сделку Что я имею в виду? Какие могут быть подтверждения? Это может быть уровень сопротивления Уровень поддержки Это могут быть паттерны, указывающие на понижение Это могут быть фигуры технического анализа Это могут быть индикаторы и так далее Итак, в качестве переменных мы берем наше подтверждение. Допустим, x плюс y равно А каждое подтверждение будет равно одному плюсу Плюс плюс Минус. То есть мы нашли два подтверждения, у нас два плюсика и есть также вероятность захода сделки в минус. Получается, что вероятность того, что сделка пойдет в нашу сторону, равна 66%. Но это только по нашему мнению. То есть это не что-то общее. Мы высчитываем вероятность только на основе нашего опыта, на основе наших знаний. И вероятность того, что сделка пойдет в нашу сторону, именно по нашему мнению, будет равна 66%. Но рынку на это наплевать. Смотрите, я поставил минус в скобки. Если я не забыл школьную математику, то скобки обозначают умножение. Плюс умножить на минус равно минус. Но скобки могут раскрыться. В таком случае мы с вами получаем уже плюс. Смотрите, давайте добавим еще одну переменную, z. И добавим еще один плюс. Получается теперь, что вероятность захода нашей сделки равна 75% по нашему мнению. Сейчас я все нарисую на графике, чтобы было более понятно. Давайте я прямо сейчас это сделаю, потом мы перейдем уже к скобкам. То есть, допустим, мы решили проанализировать валютную пару. Смотрите. Допустим, вы решили рассматривать движение на повышение в этом месте. В этом месте. А какие у нас здесь есть подтверждения? Цена у нас шла на понижение, достигла области поддержки. Далее мы видим отскок. V-образный отскок, который образовался с помощью огромной свечи на повышение. Давайте я возьму другой цвет, потому что красный сливается. Итак, у нас здесь образовалась огромная свеча на повышение. Это говорит на массиве уровня. Первое подтверждение. Далее цена откатилась обратно и немного проколола уровень поддержки. После чего цену резко выбросили с этого уровня. И образовался паттерн на дневном тайфрейме, указывающий на повышение. Паттерн с гэпом. Очень хороший. В итоге мы с вами нашли три подтверждения. Первое – это паттерн на уровне поддержки, который образовался раньше. Второе – это сам уровень поддержки и его закол. И третье – это паттерн, который образовался после того, как цены вытолкнули с уровня поддержки. Мы имеем с вами три подтверждения. Следовательно, вероятность того, что сделка пойдет именно в нашу сторону, будет равняться 75% по нашему мнению. Я надеюсь, вы это поняли. Теперь вернемся к нашей формуле, а именно к скобкам. Что же это в действительности за скобки? Смотрите, как бы мы ни анализировали, мы основываемся только на наше мнение, на наши знания и на наш опыт. Но рынку на это наплевать. В любом случае может произойти такое, что цена пойдет не в вашу сторону, это не будет зависеть от вас или вашего анализа. Это будет зависеть именно от рынка. И получается парадокс. Как бы мы ни анализировали, все равно вероятность того, что сделка пойдет в нашу сторону, будет 50 на 50. В любом случае, сколько бы подтверждений мы не нашли. Что же с этим делать? Как я уже сказал, наличие скобок зависит не от вас. Они могут быть и могут не быть. Эти скобки обозначают фактор психология на рынке. Фактор других людей, которые также видят график, анализируют и принимают на основе этого какие-либо решения. Это фактор, который мы не можем контролировать. Еще раз объясняю простыми словами. Как бы вы ни анализировали, как бы вы ни заходили, сколько бы подтверждений вы ни находили, это всегда будет 50 на 50. Потому что вы не можете контролировать рынок. И только по вашему мнению, вероятность того, что сделка пойдет в вашу сторону, будет равняться с какими то там процентам. И теперь смотрите. В чем же смысл? Как я уже опять же сказал, на рынке сидят такие же люди, как и мы с вами. У них есть своя психология. И они принимают свои решения на основе общей картины графика, на основе движения цены, на основе того, что вы тоже видите. И чем больше вы находите подтверждений, тем меньше вероятность рандома сделки. То есть, чем больше у вас здесь будет плюсов, тем больше вероятность того, что этих скобочек здесь не будет. Я надеюсь, вы меня понимаете. Все уровни работают только потому, что их видят другие трейдеры. Все фигуры, все паттерны работают только потому, что их видят другие люди. И на основе того, что вы видите на графике, вы можете предположить, что эти люди будут делать. И чем больше логических подтверждений для входа вы видите, тем больше вероятность того, что люди это тоже увидят и на основе этого примут свои действия, свои решения. Очень надеюсь, что я смог перенести свою логику анализа вот этой вот формулы, которую вы увидели. А также здесь не учитываются другие факторы, такие как время экспирации, количество пунктов, стоп-лоссы и тейк-профиты. Здесь у нас только вероятность движения цены в нашу сторону. У остальных факторов тоже есть твоя вероятность, свои нюансы и так далее. Итак, друзья, не знаю, насколько длинным или коротким получилось это видео, но я передал вам то, что хотел, то, что пришло мне в голову. Поэтому обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным.